Как получить нескончаемый поток клиентов на свои услуги в интернете? Если вы хотите узнать ответ на этот вопрос, то вы попали точно по адресу. Добрый день, уважаемый посетитель. Меня зовут Сиробаба Виктор и я уже больше восьми лет занимаюсь веб-программированием и управлением интернет-проектами. Работаю я с заказчиками и партнерами только через интернет. Как специалист на сегодня я хорошо востребован а заказчики находят меня сами. Но так было не всегда. Когда я только начинал разбираться во всем этом 8 лет назад, я испытывал абсолютно те же проблемы, с которыми вы, возможно, пришли на этот сайт. На поиски заказчиков у меня уходило много времени. Заказчики, просматривая работы, давали ответ «мы с вами свяжемся позже» и не связывались. Я брался за все, что предлагали. И мои услуги оплачивались по очень низким тарифам. То время я могу назвать так. Нет заказов, нет денег и работаю за еду. Да, я чувствовал себя тогда ниже плинтуса. Я должен был соглашаться работать за центы в час, чтобы совершенствовать свою квалификацию. Для того, чтобы успешно решить эти проблемы и стать востребованным специалистом, мне понадобилось несколько лет. «Вам знакомы эти вещи?» Я на собственной шкуре испытал все. Я перепробовал огромное количество информации, большинство из которой я находил в интернете, оказалось полная ерунда. Я перепробовал десятки методов сотрудничества и поиска заказчиков. Я отработал больше 15 часов и сделал больше 2000 различных задач. В итоге... Я приобрел громадный опыт удачной работы в интернете и получил конкретные результаты. На сегодняшний день, в зависимости от сложности задач, мой час стоит от 15 долларов и продолжает повышаться. Мои клиенты Довольны моими работами и соглашаются ожидать очередь на выполнение их заказов. Они понимают, что они ждут не напрасно. Количество новых заказов растет, и я пользуюсь услугами помощников, чтобы разделить работу и высвободить время для других важных для меня дел. Я показываю эти результаты не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы наглядно продемонстрировать факт того, что человек, находясь в такой же ситуации, что и вы, может очень хорошо преуспеть. И сделать это можно быстро. Сейчас перед вами выбор. Вы можете оставить все как есть и нажать крестик в углу страницы, закрыв это видео. А можете взять те фишки, которые действительно работают и приносят великолепные результаты, и применить в своей практике. Если вы выберете второй вариант, то представляю вам эксклюзивный обучающий видеокурс «7 секретов получить заказ на удаленную работу». Что вас ждет в этом видеокурсе? Вы узнаете, как можно найти заказчиков в интернете на свои услуги. Это 7 простых, опробованных бесплатных методов получения заказов, которые вы можете сразу же применить в начале своей карьеры независимого удаленного специалиста. Курс «7 секретов. Получить заказ на удаленную работу» – это уникальная практическая информация по достижению быстрых результатов. Основную работу по нахождению, тестированию и практическому применению работающих методик я уже сделал за вас. Ваша задача – взять их, испробовать и получить с их помощью такие же классные результаты, как и у меня. Только будьте предельно осторожны. Эффект от применения этих методик может оказаться настолько большим, что вы не сможете справиться с выполнением всех заказов, которые вы получите. Итак, как же заказать этот эксклюзивный комплект материалов прямо сейчас? Заполните свой e-mail и кликните по кнопке «Получить видеоуроки» в форме, находящейся рядом с этим видео. Прямо сейчас и в течение 48 часов с момента вашего заказа, письмо с первым видеоуроком будет отправлено вам на указанный вами e-mail. И вы сразу же сможете внедрить полученную информацию. Действуйте прямо сейчас, коллега! Заполните свои данные! Кликните по кнопке и заказывайте видеокурс 7 секретов получить заказ на удаленную работу. Действуйте прямо сейчас.